Проволока или кружева, Майнкамф или псалмы Давидовы, Просто разрушать и убивать, сложно создавать и не завидовать. Зависть своевольна, как любовь, как грибница в чудном лукоморье. Дождь прошел и тысячи грибов, Показали шляпки мухоморье, Не срезай, и зелья не вари. Пусть талант поет, влюбленный женится. Ненавидеть проще, чем творить. Будь не ведьмой, детка, а волшебницей.